А какого числа они мне дали? Возвращаюсь к секретарию, говорю, ну-ка, пишите мне дату выдачи. Решение. -то. Вы же сегодня мне дали? Вот и пишите. Кое-как написали. Внесли в книгу исходящих документов. Потом говорит, а вы проверьте по попозже. по я говорю, я не получила. Я получила письмо, выписку из протокола. Ну, отнеслась все юристу дальше делать. То есть решение вот этого пенсионного фонда, комиссии, пенсионного фонда, оно, значит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 Я не понял, почему она не закрывается с